Приехали мы сегодня в Пекарышленске Решили там на копец звольнения Зайти Но вот сейчас вот по дороге так копец красиво визволение. А, вызволение Поля, маки Природа Вот эта аллея идет На этот копец вызволения Класс Вот вид с этого копца вызволения Вот и есть там Пекарышленский Вот там велики вот видеть шлюнск там бытом тут вот такой вид вот так такой высокий ну не такой сильный высокий но вот такой моментальный вот здесь стоит штандар и знамя вот так вот. Вот побывали наверху, спустились. Но сейчас здесь вот все стройку идет, облагораживают Это здесь все. Но красиво, конечно. Очень хорошо. Наверное, будет очень красиво. Вот дорожки такие здесь делают. Классно. Вот. Дорога вниз. Спускаемся. березки растут не только в России но и в Польше очень красиво выезжать на природу после нашего ну, города после наших видел? всех этих г... каменниц. вот заодно заехали в пекарах шленских здесь базылыка это знаменитая которая повстала в конце 1800 какого-то там года вот это вот каплица матки Божией Пекарский. Вот это вот базилика Мнейша. очень. Здесь Пекары Шленские очень часто бывают пилкжимки. В общем, это такое же знаковое место, вот, как Чинстахова. И вот пекаре. Красиво. Впечатляет. Только что здесь шлюп был. Здесь можно, когда пилигримы приходят, здесь исповедуются. А, а, где? А вот А да, вот это вот исповедальня. Когда здесь бывают пилжимы, много пилигримы, пилигримы, вот они в этих исповедуются. Вот это вот исповедальня красиво украшено. Вот такой алтарь там. Вот. Да. Такое место намоленное, можно так сказать. Какой дом красивый. С такими встроенными фигурками. Вот. Такой парк здесь в Пекарах. Обок всех этих костюлов. Красиво. Очень так спокойно, хорошо. Зелено. Деревья такие прям столетние, стоят там. Вот, и еще один костел. Вот здесь, да, Костик проходит да. богослужение? Ну, было, да, здесь. Отойди в сторону. Вот здесь такая дорога ширая, широкая, развала, прямая. Вот прямо костюм к храму. Дорога к храму. Забрались на самую верхотуру. Вот все это здесь. Вот здесь такие, около костелов, такие маленькие каплички. Часовенькие. Конечно, имеет тут значение. Ну, это такое святое место. <звы> Какая интересная скульптура. Охотник с собакой.